Добрый вечер, дорогие телезрители студии 7. У нас, как всегда, гость в нашей студии. И это не просто гость, а прекрасный человек, известная исполнительница прекрасных песен группы Илес. Салта Наташа добрый вечер. Всем привет. Мы рады вас приветствовать в нашей студии 7. Я тоже очень рада здесь присутствовать. <соспорожие> Начнем с самого начала. Как начиналась вообще карьера музыканта? У меня? Да. Моя Нет, карьера. так называемая карьера. Так называемая карьера. Ну, я думаю, что так. Ну, то есть музыкальная школа была? Нет, не было музыкальной школы, были просто занятия с очень хорошей подругой моей мамы Галиной Виноградовой. Она очень хорошо преподает, мне нравится. Она мне дала такой краткий курс. То есть фортепиано немножечко сальфетжи. И вот с этим багажом я пришла в консерваторию случайно, причем так. я проходила мимо. То есть я ехала с, опять же с дочерью подруги моей мамы, которая поступала в, в качестве хореографа на э, хореографическое отделение Института искусств. Я с ней приехала вместе, увидела консерваторию, мне стало интересно, что там. И э, я увидела что, ну, объявление, где говорилось о том, что объявляется набор на эстрадное на эстрадное отделение экспериментальная кафедра и, и я попробовала и я, то есть я пошла экспериментировала да я пришла к ректору я думала что ректор это что-то вроде декана я не знала что ректор самый главный Ну, что-то вроде декана только он самый главный знала этого я пришла к ректору и так вышла удачно что он оказался на месте, и не было ни секретаря, никого. Он оказался это было где-то около 26 августа. Он оказался подругой моей мамы. Да, что самое удивительное, он оказался другом моего отца, правда. Опа. Но это выяснилось потом, когда uh -huh. меня хотели очистить. Вот, вначале такого не было. Вначале я не знала ничего, и он не знал ничего. Он просто сказал... Ну, видимо, я так думаю, что он сказал про себя. Я так смело зашла. Говорю, здравствуйте. Здесь ректор? Ну, можно спросить? Можно. Я хочу к вам поступить, что мне нужно сделать? И, видимо, ему стало это интересно, он решил надо мной немножечко так Пошутить? подшутить, да, он говорит, а, ты поешь? Я говорю, да, ну-ка спой, играешь, играю, ну-ка сыграй, ну-ка вот это сыграй. А знаешь какие-нибудь песни? Я говорю, вот такие, вот такие, на киргизском языке. Я говорю, вот знаю. Он говорит, а ты знаешь, что я автор этой песни? Я такая... Нет. Сказала честно, да. А как вот, есть методика определения, есть слух, нет слуха? Конечно, есть. Вот сейчас мы Алтына проверим. Я знаю, что у Алтына есть слух, поэтому его проверять не нужно. Бесполезно. Я слышала, как он поет. Проверьте меня, пожалуйста. Хорошо. Так, отлично, сейчас будет экзамен. Ага. Так, что нужно делать? Успойте любую свою любимую песню. Вот я и не прошел Ты был не готов. Надо подготовили приходить к экзаменам. Вот Дай недавно раз. в соцсетях мы услышали в вашем исполнении угу. очень интересную композицию. Она, мне кажется, касается всех, тех, кто ездит за рулем. Угу. А вот напомните, что это за песня. Я точно не помню, как она называется, но помню слова. Так, вот сейчас мы услышим, хотя бы отрывок. Слава таки Адамбол. Есть два варианта. Есть один такой более.. Грубый, скажем так, вариант, mm -hmm. а есть mm -hmm. более такой мягкий вариант. Mm -hmm. Грубый вариант это эшектрдей болуб айдава mm -hmm. а, и айбанголшовой, гелий слоболбой. Mm -hmm. шучу. Ну, mm -hmm. там таких слов. Mm -hmm. Нормальный болджер. <laughs> а, ну, я шучу, <laughs> ну, в смысле, <laughs> там <laughs> таких слов нет, но там а, а, айбанголшовый, эшектердей болуб айдава. Mm. То есть э, не, ну, под, не подобляйся животным, будь тема. человеком, понимаешь, что у всех единые правила, mm. надо их соблюдать. Ну и... вот хотя бы маленький такой вокальный. <связывая> И что-то там еще, не помню, что Отстал, Прекрасно. Вот, э, в твоем исполнении даже такие грубые слова звучат как-то так ласкательно, <с знаешь? Если бы эту песню ты посвятила мне, я бы даже, может, порадовался бы. А вот юмор-то был... В, в этом. этом и есть, есть юмор, да? Сначала не слышно. Кажется, что песня такая милая, позитивная. Никто не прислушивается так, думает. Ну, <сёк> «Ду -ду -ду -ду -ду -ду. Едут, а потом… Ящик? Мне... Он... <сёк> кто меня, Ящик? Он... Это я? Это про меня? Ну-ка, ну подожди. Ну-ка, сделай погромче. То есть, в этом был, наверное, посыл. Вообще, только в нашей стране можно, выехав на встречную, получить удар сзади. Вы сами за рулем? Нет. Нет, я рада, что я не за рулем, я боюсь. Угу. У нас, я честно скажу, я боюсь садиться за, за руль. Я давно могла бы это сделать, но наблюдая за тем, что творится на дорогах, я, я все-таки доверяю Как много джигитов водителям. у нас за рулем, да? И девушек таких странных, странных неадекватных есть, да? бывает. Это, но, это... Да. это как консерватория, относительно странная, да? Да, не абсолютно. Ну, бывают, да. да. Не, ну, разные бывают. Я замечаю все, обращаю внимание. Иногда меня иногда это просто удивляет. Ну а вот э, с Элесом, как вас свела, свела судьба? Мы возвращаясь к вашим а, профессионалам. Ну, вообще мы всегда с музыкантами уже много лет вместе просто. Встречаемся, mm -hmm. общаемся, бывают встречи на концертах, на каких-то мероприятиях, может быть, просто в студиях. Mm -hmm. Мы иногда импровизируем. И, и, и в течение вот всей жизни ты с таким количеством музыкантов общаешься, что в результате э, ты понимаешь, что у тебя есть единомышленники, и ты можешь с ними что-то сделать хорошее. Mm -hmm. ну, для меня это было скорее м -м, случайно. Я в Алмате встретилась с Айдином Джумалиевым, с Денисом, с Колючей Денисом. Mm -hmm. Потом там был Имелькин. Они работали тогда в Сохо в Алмате. Mm -hmm. вот, и мы встретились. Мы, и... mm -hmm, как будто, мы, мы, мы там было. часто ну, бываем. бы. то есть есть еще клуб, там играют в основном классический рок, много будто... всего, разные стили. Битлз там очень любят. Вот, они там играли, очень многие музыканты из Кыргызстана там играли, mm -hmm. вот, и мы общались, и в результате у, у Айдина возникла идея сделать юбилейный концерт, именно юбилейный, потому что он имел отношение к, к самому первому лесу, и он хотел а, как бы отдать дань mm -hmm. этому, и зародилась идея провести юбилейный концерт, записать, может быть, несколько перепевок со старого альбома mm -hmm. и что-то новое. Вот, мы записали «Фрунзе», я помню, любимый mm -hmm. город наш, капли, вот, про снег зимнеласковый, потом киргизскую песню ⁇ "Сильное лесо ⁇ еще несколько композиций, и все это исполнили мы на концерте. Это был именно юбилейный концерт, то есть планировалось сделать просто концерт. Mm -hmm. Но... Был аншлаг, да, очень и успешный концерт, Да, наверное. и очень э, был большой отклик от людей. Почему-то все решили, что это возрождение Леса mm -hmm. и началось вот какой-то был даже ажиотаж немножко. Я слышала на рингтонах у, даже у школьников Фрунзе. Мне это удивляло. Я подумала, ну это приятно было слышать. И для меня это я подумала какая-то ответственность, потому что я боялась брать на себя эту ответственность, потому что я считаю, что Азамат, он был Азамат Ашурбейков, басист. Он был как сердцем Элеса, mm -hmm. и так как он погиб, больше уже о, о том Элесе не может быть mm -hmm. речи, мне кажется, и, mm -hmm. и не должно было быть. Но вы дали новое но звучание. Мы, мы и дали, но я считаю, что э, любой человек, даже я сама, услышав это, я бы сказала, все равно это не тот Элес. И всегда будут разговоры об этом. Поэтому я не стала держаться этой линии слишком долго. Правильно. Потому что для меня это не... Я, я считаю, что это не совсем честно было бы на успехи успехе вот того, того проекта. Mm -hmm. Ну, как бы, используя имя, просто двигаться вперед. А так и не было. А так и не было. Потому что а, практически про группу LES на тот момент уже не каждая радиостанция вспоминала. Согласна, певица молодежь. То есть получается, может сказать, что вы с нуля заново дали ну такой да. хороший взлет этому имени, этому проекту и подарили новые песни, классные.